Как распознать банковского мошенника? Вам звонит псевдо банка и просит сообщить реквизиты пластиковой карты по следующим причинам. В банке произошли изменения в системе безопасности, необходима проверка вашей карты. Ваша карта заблокирована, уточните пин-код для разблокировки. Вам необходимо погасить или проверить задолженность по кредиту, даже если вы его не брали. С вашей карты были сняты средства без вашего участия, и необходимо уточнить данные пластиковой карты. Для проверки качества обслуживания требуется информация по банку. Карте. Чтобы уберечь свои деньги, помните, банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.